Друзья, всем привет! Прямо как Алексей Столяров, сегодня я попробую рацион питания звезды мирового уровня, мирового масштаба Ева Эльфия. Ева накидала в видосе с Лехой много инсайтов, много разных прикольных моментов, и сегодня мы все это дело затестим. Особенно ее рацион отлично вписывается в мою подготовку к форме модели. Сейчас у нас идет пятая неделя, из 20-12 уже заканчивается будет пушка. И перед тем, как узнать, сколько же стоит рацион одной из самых успешных актрис остросюжетных фильмов, давайте сделаем чек формы и посмотрим, что у нас вообще изначально. Потому что, мне кажется, на ее рационе я могу скинуть прилично. Там, по-моему, 1200-1300 калорий, в общем. Казалось бы, небольшой городок, не предвещает каких-то особых возможностей, но интернет просто кишит возможностями. Ее самый хайповый видос набрал 80 миллионов просмотров, просто вдумайтесь, 80 миллионов. И как сказал какой-то мудрый человек, внимание, это валюта 21 века, поэтому я выезжаю на завтрак красную рыбку, тост из авокадо из красной рыбы и отправляемся шоколад. Долина, море продуктов и рыбного массонабора. Выглядит вся эта красота максимально круто, максимально красно. Я обычно красную рыбу вот вообще не ем и соленые какие-то такие продукты. И на самом деле ценники тут такие солидные. Выглядят, выглядит, как будто бы мне тоже надо набрать 80 миллионов просмотров, чтобы примерно каждый день так есть. Я не знаю, сколько это выйдет по деньгам, но давайте заценим. Я нашел тут... Где, где, вот, нет, где-то здесь была, где-то здесь была. Ага, вот, Своя рыбка, а нет, вот, вот, вот, вот, вот да. 299 рублей по скидочке, да, да, да. Только рыба и соль, форель. тут получается 200 грамм. Я думаю, как раз-таки на один бутерброд сотка, на второй бутерброд сотка, и погнали за авокадо. Ну, как сказали. Ели. Я отношусь к ней положительно, но, пацаны, кто с вами будет согласен? Пишите в комменты. Соло-золо лучше. <говорит> Устроим баттл в комментах. Димон, я так понял, за Еву, а мы за Соло. Кто за Бейби Солу? Пишите в комментах. Не, ну я как бы не фан, но Соло вообще не заходит. Вот совсем нет. Не-не-не. Ой, нет пацаны, надо в коммент <говорит> надо в комментах. Не-не-не, никак. Когда мы поднимемся, когда твой видос смотреть 80 миллионов, каждый видос, вам просто приходить в окей и брать вот такие пп морсы, которые стоят в принципе недорого. Вот есть такие за 2 сотки уже, бутылочки, такие соки. Согласен? Лимонады, которые это чисто лимонад, а не сок с сахаром. Ну, это 100% ребят так работает. Так что, чтобы кушали рыбку не только мы, но и вы, и все вместе, и тренировались хорошо. На этом канале я всякие годные советики по спорту продвигаю как накачаться как просушиться все такое так что подписывайтесь и что, и... да ну и конечно все мы поднимаемся поднимаемся вместе так что подписочку оформляем инстаграмчик мы здесь и давайте найдем все-таки этот авокадо так наш красавчик готов я даже не знаю что это я даже не знаю что это что такое Залис. Вот эта штучка физалис, я помню, я когда работал официантом, ей украшали всякие тортики, там медовики а, да, да, Это, да, кстати, да. вкусная ягода, реально, зацените Ну разыгрывают Теслу Они разыгрывают Теслу в... Подписка связана, там подписка, там субскрайб, там на всех чё-ли спонсоров Это мой шанс выиграть Теслу Теслу, Теслу Model S или Model 3 Или плейт а, как тебе кажется, плейд? Плейд очень жёлтый, 2,1 до 100, жёлтый. Короче, следующий ингредиент нашего завтрака – это хлеб с потому что Эва не ест обычный хлеб. И всякую муку, и всякие батоны, булки – это все вообще то еще, То, что нам есть, не надо. Вот, кстати, на таких пирогах… О, да, это тот самый пирог. В общем, последний раз, когда я ел вот такой вот пирог, я стал мега жирным и набрал 107 килограмм. Но он очень вкусный. Да мы с Димоном станем 10 меньше 90 килограмм, мы оформим такую тему. Либо такую тему. Ну, короче, что-то связано с пахлавой. Кстати, да, Никитос говорит, то, что пахлава, вот эта штучка, это очень крутая штука. Я никогда не пробовал. Вот такая... И когда вес опустится меньше 90, я думаю, мы должны это оформить. Но опять же, в рамках калорийности, конечно же, в рамках конечно, подготовочки. Нет. Это столики типа для тех, кто хочет поесть прямо здесь и сейчас? Можно вроде, да. Круто. Это как сторона добро и зло. Здесь добро цельно-зерновых, хлеба. И там просто сахарная долина. А, кстати, погоди-ка, там тоже есть... Опа, опа, опа, опа. Походу, я ошибся. О май гудность. Стоп, стоп, стоп, снимай, снимай. Снимай это, это чудо. Это просто хлеб, макс с заварной с семечками. По-моему, это то, что мы искали. Шампиньоны не по случайным стечению обстоятельств, они тоже по скидочке Что ты скажешь, почему нам так ведет? Не понимаю до сих пор Значит, мы должны подняться Это свыше нам говорит кто-то Нужно подняться А, а да вы ставьте мы... лайки, чтобы мы поднялись Кстати, да, не сказал, грибочки мы закупаем для ужина Потому что на завтрак-то, в принципе, уже все готово а вот ужин не то чтобы спешл, но он мега простой, мега вкусный. Я не, чисто без спойлеров. он простой, вкусный, четкий, прям вот и максимально такой здравый, да. Вот он вам понравится. Мне кажется, что в контексте Эвы Эл Эльфа огуречная история выглядит немного по-другому. Мне не кажется. Немного как-то вот они такие гладенькие все. Ковбойские штуки. это вообще то ковбойские. Дикие штуки. Итак, у нас все получилось по чеку. Общая сумма у нас составила. 946 рублей на один день. Это при том, что продукты еще должны, по сути, остаться где-то... А, это даже на двоих человек. То есть примерно, ну так, да, где-то 500 рублей примерно на один день, даже чуть поменьше. Мил номер один. Первый прием пищи. Залезаем в холодильник, конечно, то, что мы купили. Это рыбка, кстати, блин, я ее уже готов застрелить. Да, бро, это мы не записываем, только рыбка, авокадо и тосты. Мы немножечко уже успели подъесть хлеб, и он мега вкусный. Кто бы знал, что вот такой специально заварной хлеб с семечками очень крутой вкусный. Пища здесь 460 60, калорий. 60 калорий тост с авокадо красной рыбой и целительного хлеб такие прям солидные тостенные кусичи получились соточка грамм Значит, давай давай выглядит это на самом деле прям выглядит круто прикольно. годные жиры из рыбы годные жиры из авокадо немножечко углеводов из хлеба прям уж Это 80 оставлю этому завтраку, потому что было бы больше, было бы круче. Чё сказать? 3-4 я бы сказал. Да, 3-4 прям вообще залетели бы хорошо. Как 4 здесь бургера. Да, да, кстати. Ну, можно еще накинуть яишенку сверху. Ну и пару фруктов. Было бы Ну начинуть. да, и там и фарша, и макарон, ну и в принципе топчик уже. Ну как перекус, короче, сойдет. Свои тренировки я начинаю, конечно, с разминки, обычно где-то 15 минут эллипса. И что удивительно, она качает каждый раз пресс, каждую тренировку. Я не помню, сколько она точно тренируется раз в неделю, но... No sleep, no rest. Might crash, might. But first dive, tell running, Not my Ручки в магнете, это значит, что пришла пора силовой тренировки. Несмотря на то, что Эва обычно тренирует ягодичный, там пресс, вот эти все девчащие вещи. Сегодня мы качаем спину, ручки и задние дельты. Вот эти вот самые. Потому что Сигады еще у меня порядок, на нее есть генетика, и тем не тем, немного природа дарила, но спинку-то с ручками надо исправлять. Поэтому небольшая нарезочка с нашей тренировки и отправляемся на обед. Might crash might, but first I Stretch. tell him run it Y'all gon' make me take that trip way out to Europe I call up Niger, he'll come through in a hurry Those London boys don't come to play, you should get worried One false move, find yourself there getting buried Dance with the devil, used to love playing those games Made some bad decisions that brought my mama pain I made a promise to her, swear that I would change I'm on the come, up, bet I live up to my name к Юли Сергеевне. Кто это? Юлия Сергеевна. Ты должен знать. Ты сто Друзья, я не знаю. Как ты относишься к <реклама> а, Вау! Я Юлия Сергеевна. Думал, здесь тренер. <реклама> Эльфи, я считаю, что в 2022 году она завоюет титул, наконец, долгожданный. Ланни Роуз, пора на покой. Упражнение для задней дельты. Задние дельты почти у всех отстают, и я их начал усиленно, прямо экстренно тренировать где-то года, 3-4 назад. И самое сложное в залах это найти нормальный тренажер, который будет нагружать и в котором можно прогрессировать, потому что все мы знаем, самый ключевой фактор это прогрессия нагрузок, чтобы вы накидывали веса, накидывали повторения, накидывали все что угодно, интенсивность. И вот здесь вот как раз таки есть вертикальная тяга, куда можно прицепить канат. Накинуть коврик, и сейчас я покажу, как это делается. Идеальные угли? Угли. Углы, я хочу есть, и веса хватит до конца жизни прогрессировать. Hey, как говорится, у нас ужин. И на ужин, мои Эльфе сегодня... Грудка, гречка и салатик и спиноч. Спешл. идем на кухню. В принципе, тут почти все готово. Еще нам надо? По маске. сковородку, пару стрелочек быстренько на салатик. Ибо времени уже полно и надо уже все спасибо. Горло уже прям очень жестко. Откатать, да, да. Ставь лайк, чтобы мы быстрее выздоровели. Последний прием пищи, ужин, на самом деле здесь получились немного порции посолиднее Мы хотели накинуть побольше белка, чуть побольше клетчатки, салата, чтобы мышцы не погорели Ибо все-таки Эва весит, весит килограмм на 50 меньше да. Голос уже тоже немножко ушел, но по-моему выглядит это все максимально солидно Это тот самый момент, когда ты был настолько голодный, что пока я уже перехотел, уже перехотел есть перегорел в да -да -да. Я не знаю, как это работает, потому что вроде как я обычно много ем, но как бы вот мне идет тяжко. Но я ем, я могу есть много, но я люблю искать То есть не сразу быстро, а там так потихонечку. Особенно на такую как вот это вот замечать Mm -hmm. Поэтому, что можно сказать, насколько баллов ты оценишь? Biaslo? Чисто ужин, наверное, стал Ну, 10 10. 10? Это, это кажется, да. иду пушка, на самом деле. Ты так громко стучился ложкой, что... не слышно. Я офигеть. калорий бы побольше. Калорий бы побольше. Ну куда еще больше? Это один Ну, ладно. Окей, рацион. 10 из 10, на самом деле, да, просто пересчитать на нашу массу тела, и будет вообще огонь, потому что качественная еда, здоровая еда, здоровые тренировки, растяжечки там, съемочки, кардио дополнительно. Вот и подошел к концу рацион Ева Эльфи, мировая звезда. Рацион Пушка, ракета, мне на самом деле понравился, но остро, горький осадок от там яма все-таки остался. Подойдет всем, кто весит 50 килограмм, там, девушкам, кто хочет просушиться, здраво, вкусно и, в принципе, реально полезно. Ну и ком, конечно, для того, чтобы приобрести годную программу тренировок и питания. И пиши в комментариях, кого бы ты захотел видеть в следующем. Флекс, работаем вместе, staticsfamily.com.